Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клёва». В сегодняшнем видео пойдет речь о старом порту. Все знают это место, кто рыбачит на Днестре. И вот звонит мне Олег, который там собирает благотворительные пожертвования для общественной организации, и говорит о том, что есть люди, которые прикрываются нашим именем, говорят пароль секретный «Всё для Клёва – это клёво» и не платят деньги. Это правильно, с одной стороны. Но, с другой стороны, после своей рыбалки не оставляют горы мусора. Поэтому обращаюсь к каждому из вас, друзья мои. Если вы рыбачите, где бы вы ни рыбачили, убирайте свой мусор. И по возможности убирайте и чужой. Это первое. Второе. Не нарушайте норм вылова, пожалуйста. Олег, если ты меня видишь, пожалуйста, снимай на видео тех, кто якобы псевдопатриоты, да, но при этом нарушают нормы вылова и оставляют свой мусор. И показываю нам, чтобы мы могли тоже в своей организации определять ху из who, и вот изюна им. Всем удачи, всего хорошего.